Умей отличать людей от бедей Труп познается бедей Братуля будет с тобою везде Не доверяй пизде Пройден этап Доверяй только фактам Все как-то так он. Все так же живой среди живых Жизнь на ком положил Живу как жил Тем что имел Дороже золото, здоровье близких и братьев в живу. Сам себе слово, не пойми чужих идей. В голове мысли, чтобы прожить Завтрашний день преодолел ступень, крови мишень. День как день. Камень тут лень ли не парень Пань как день. А время куда-то бежала. Жалела, как жало Отступляешь, лей, дыма, и лишь только шрамы. Увы, от которых я не излечил. Да ладно, давай замкну. За гаражи Показал вам дорогу ту, Но сам не раз уходил к одному Вот так, братан вот, а -а. Сейчас продолжим Давай ложим Солнце зашло за горизонт Я будто бы остался в пикни Смотрите в темноту Мы зажигаем огни Ночи так плавно перетекают Не смог кинкил, братка, не гони Нам с тобой не по пути это не Вавилон, бред с бетон, ползет, как бетон, сынок проникает в бетон. Просто в дон не кейт там, пуля, так дым. Ты на грани. Стены моего района пропитаны холодом. В огне мелькают витрины микрогорода Вот это да, бепил под провода. Жизнь как-никак, вертится вокруг беда. Жизнь в обороте, нету дороги назад Кто-то попытался вылезти из дерьма, кто-то вылезло назад А я вам плитуду дал, будто бы выше а вышибался выше вышибал